Наш старинный город, он не ваш армянский народ, за что сражаться надо, в каравах нам вернуться надо, собирайся вещи с собой. Ереванный обратно домой, собирайся вещи с собой. Давай, до свидания домой. Ханчан, хоть залула наша боль и наша душа, нашу люди не забыли. А что бы там натворили, Собирайте вещи с собой. Давай до свидания домой, Собирайте вещи с собой. Ярована, обратно домой!